Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И у нас сегодня новый день и новая яхтенная боль. А, я обнаружил, что когда мы включаем генератор, у нас малое количество воды проходит через, собственно, через теплообменник. А, симптомы. Разлетелся импеллер, я поменял импеллер и... Ничего не происходит, а, воды он выключался все равно, но raw water flow. А, я начал смотреть, что случилось, и, скорее всего, нам придется сегодня мыть heat exchanger. Но для этого я сейчас разберу генератор, посмотрим, как он выглядит изнутри. Будет немножко темный выпуск, потому что там все темно, и генератор расположен так, что туда не очень удобно добираться, но мы попробуем разобраться, что и как. Короче, вот генератор. Выглядит он вот, вот так. Э, ничего не понятно. Короче, откручиваем, снимаем крышку. Это верхняя крышка. Вот мы ее сейчас вытаскиваем сюда и потом снимем просто заднюю стенку. Ну что, теперь крышка, которая задняя. обожаю это делать здесь же жарень стоит и нормальной вентиляции нету просто через 10 минут сидение в такой каюте просто вареный просто вареный а кондиционер не работает потому что генератор мы блин чиним ну ладно это мелочь такс и вот, вот эти вот две штуки которые тоже держат крышку мы и откручиваем так это вроде открутилось и вот это. так что у нас тут вот у нас heat exchanger вот так что это ага, понятно так это сюда heat exchanger зараза горячий так вот из него идет выхлоп через который все говно сливается. Так, тут все чистенько. Так, забор воздуха. Вот. Так, это вот. Это все работает. Ремень нормально. Ну, короче, тут особенно ничего париться не нужно. А вот там вот, вот здесь вот эта помпа, вот она там чуть ниже, и туда уже идет непосредственно забортная вода. Забортная вода попадает через вот этот шланг в фильтр, Потом отсюда она идет вниз, и оттуда берется уже и непосредственно в э, помпой закачивается в мотор. Значит так, смотрим. Э, это помпа. Вот заборная вода идет сюда, и она идет кверху. Вот, под, а с нижней части помпы вот этот вот патрубок идет и одевается уже непосредственно на heat exchanger. То есть вот это внутренний контур внутрь попадает э, соленая вода, а по внешнему течет тосол. То есть тосол отдает всю горячую температуру э, воде, ну и вода уже просто, которая горячая, смывает это все за борт. И я так понимаю, что heat exchanger у нас зарос, поэтому его нужно будет сейчас мыть кислотой. Так, вот этот патрубок, его откручиваем. Тут все просто. Когда знаешь, какой... Короче, вот этот вот весь патрубок мы сейчас снимаем. Горячий, блин. Просто только что генератор работал немного. Так, вот это, собственно, вход хит-экшенджера. Сейчас я сюда одену шланг и буду заливать туда кислоту. Так, я решил поменять трубки, потому что мне надо было, чтобы трубка держалась и здесь была леечка. То есть вот, вот так вот это все будет происходить. И очень важная задача, когда я это залью, Нужно эту будет снять и закрыть на другую сторону э, нормальный патрубок от помпы. Эх, ну, это надо будет делать Все сейчас очень быстро. А теперь это все мы оставляем где-то минут на 20-30. Но вообще вот так вот, как я это все сделал, делать совершенно нельзя. То есть, ну, в данном случае, My Circus, My Monkeys, как хочу, так и делаю. Но вообще нужно снять полностью хит exchanger отволочь его куда-нибудь и где ему сделают полное ТО. Но залить кислотой, согласитесь, намного проще. Ну, единственное, что нужно, чтобы вы четко понимали, что вы делаете и насколько аккуратно вы можете при этом сделать, чтобы не разлить ни одной капельки кислоты, потому что будет, мягко говоря, нехорошо. Что ж, запускаемся и смотрим. Такс. перейдем смотреть на то идет ли вода или не идет снаружи генератор работает не тухнет смотрим видите не плюется, а должно плеваться сильно так, сейчас э, я повторяю процедуру с э, кислотой все еще раз. Туда залью и оставлю ее там чуть подольше, потому что мне нужно сделать так, чтобы вода забиралась много и ее отдавалось тоже много. Э, ну, пока этого не получается. генератор можно с двух мест запускать одно это одно другое так ну что поехали идем посмотрим течет ли из выхлопа вода нормально нифига не течет ну хоть хит экшенджер помыл ладно Значит, этот вариант утопический. Берем другой. Проверить надо будет сейчас в подвод воды. Это, может быть, он ее не, не сливает, а донабирает. Пробуем. Так, вот фильтр. Сейчас я с него сниму эти все патрубки. Как же здесь, зараза, жарко. А? Просто мрачилово какое-то. Гадость. Так, это в патрубок входа. Вот этот выход. Это, грубо говоря, фильтр. Но здесь я знаю, что чисто. Ну, это же у нас для пробы. Я не думаю, что что-то страшное произойдет. Короче, он завай. Так, А теперь вот этот я снял. Это идет уже в генератор. А впуск входной я сейчас сниму и их соберу вместе. И попробуем исключить вот э, этот фильтр. Может быть он где-то из-под крышки э, под таскивает воздух и получается меньше напор. Ну, будем пробовать, сейчас я его подключу без него, ну просто исключая, вот так частями будем делать диагностику. Все, вот две трубки есть. Это специальный разъем, который один в другой заходит и все. И будет сабай сабай. Вот все. Один в другой. Ну, запускаем, проверяем. Он может сейчас заглохнуть типа нового no water flow? Ну, это мы сейчас посмотрим. Так, воду он подтянул. Есть шанс, что не заглохнет? Нету, нету, нету выхлопа воды. Шайза, блядь. Неужели выхлоп засран? Тоже не то. Черт. Ну, значит, надо собрать это все обратно. И заниматься, скорее всего, выхлопом. Или снимать heat exchanger. И проверять именно, а конкретно снимать. Блин. Короче, вот я снял э, помпу. Вот она идет. То есть вот это идет подача воды. В помпе стоит импеллер. И вот он подает ее вот сюда. Это и есть, собственно, сам heat exchanger. Здесь находится э, соленая вода, а вот уже в самом вот этом бачке, который сверху, там находится тосол. То есть вот это, этот тосол, это соленая вода. Тосол передает тут всю температуру соленой воде, и соленая вода уходит за борт. Вот, то есть, может быть, heat exchanger непосредственно, вот, вот эту штуку надо снять. Э, ну, сейчас разбираемся, пока думаю. Короче, едем дальше. У нас, я вам уже показывал... С той стороны из хит-экшенджера идет out То есть э, вода, которая... Вот этот патрубок, вот там хит exchanger, вот идет сам патрубок. И эта вода выхлопная идет вот сюда, вот в трубку, и потом по ней смешивается в выхлопном коллекторе и идет как бы наружу. Вот сейчас я хочу проверить, если вообще течь воды на выпускном тракте то есть я сейчас возьму вот эту штуку запихну ее в бутылку с водой запущу генератор и мы посмотрим есть, вот собственно оно так все получилось а, ну что запускаемся сделать нужно вот эту вот штуку закрыть потому что там идут выхлопные газы и здесь будет все очень неприятно пахнуть ну что ж Вы видели? Течет отлично, отлично, то есть, то есть что? То есть все. Черт. Короче, зато хит экшенджер работает. Вот. Это всю систему сейчас собираем полностью обратно. То есть это все внутрь закручиваем. Так, ну вот оно. Все собрано, красиво кофе-брейк, потому что я не знаю, что дальше. Наверное, надо выхлоп проверять. Вот это вот тракт. Может, там все заросло. Но я не знаю, как это делать. Может быть, здесь надо разобрать. Может, здесь надо разобрать. Но в любом случае, это где-то уже здесь. Потому что из хит-экшенджера оно все выходит наружу. А вот дальше куда-то не туда идет. Так, -с. Вот я снял выхлопную трубу. Вот видно, какая она внутри. Чистенькая, красивенькая, а вот... <смех> Извините, <смех> был напуган. <смех> так, видно. Наверное, ничего не будет видно. Попробую с фонариком. Вот это вот можно взять за сервис, идти типа, помыть, что видно, конечно. Короче, наверное, я его сейчас откручу и просто почищу, ну, там, раз уже разобрал, так, why not. Такс, вот откручен один, вот откручен второй. Видите, сколько мусора там сыпется. Такс, и вот где-то здесь сейчас будет третий. Это вот кусок выхлопной трубы. Ну вот, собственно, сама выхлопная труба. Вот там вот она такая скарбонировалась. Ну, видите, что, в принципе, основной-то ток свободен. А вот сюда идет вода. Ну, и вот эти дюзы, это для воды, они, в принципе, чистые. Но ну, ничего фтального нету. То есть оно в теории все должно работать. Просто почему-то в данный момент оно для хомуха не работает. Может, в мафлере застряло. что, эту штуку я помыл. Теперь нужно взять... Вот она, кстати, вот такая вот получилась. Ну, более-менее. А, и сейчас я ее соберу обратно и буду дальше думать, что же, блин, с этим всем дальше делать. Вот так вот, сейчас она туда станет, и я ее собираю. Все, эти закручены. Ну, теперь надеваем. Короче, еще чуть-чуть. Теперь вот эту вот штуку скручиваем, и выхлоп у нас одет. Так, это есть. Теперь, это, наверное, датчик температуры выхлопа. Ну, во всяком случае, он так выглядит. Он либо разрывает цепь, либо замыкает при нагреве. Ну, оба варианта могут быть. Так, ну и подача воздуха. Это тоже нужно сюда взять и закрутить. Так, все, вот эти вот все системы мы проверили. Это закрутили, это закрутили, лишних частей нет. Так, здесь надо будет взять тряпочку, все аккуратненько вытереть. Ну, теперь остается дальше. Смотрим, если у нас... А, вот еще. То есть, если у нас вода льется сюда хорошо в выхлоп сейчас закручу и дальше она не льется значит она не льется после выхлопа а до этого момента она сюда выливается и здесь смешивается Значит здесь проблемы нету значит нужно смотреть дальше мафлер и water и, и все экзост вот такие вот мероприятия вызывают у меня просто гнев и ненависть когда вот вроде какая-то фигня ну не течет вода ну что обычно импеллер ну и фиг с ним импеллер поменял себе и все и опять течет нет но я думаю что в данном случае получалось получилась проблема что у нас э, вылетел импеллер потому что была проблема с подачей воды вот с вот этой вот банкой я ее намазал э, вазелином по кругу Просто для того, чтобы убрать воздух. И я думаю, что она просто подсасывала воздух. Из-за этого вылетел импеллер. Может быть из-за того, чтобы импеллер крутился там под давлением и тоже мог развалиться. Потому что где-то на выходе что-то его подпирает. И ну, вряд ли у нас полный выхлоп налился бы воды вот сюда вот до самого верха. Каман, это невозможно. Его бы выдавило просто и все. Блин. Ну что, надо идти дальше. Мафлер. А далее, как в этой сказке про Красную Шапочку, там, где волки и говорит, куда тебя поцеловать, куда тебя другие не целовали. Она говорит, в корзинку что ли. Так вот. Э, лезем туда, куда я еще не лазил. Короче, есть вот такая дверца. Шайзе. Мафля. Куда-то только что упала отвертка. Я да так повезло. Черт. Черт. Что с этим делать, блин? Как сказал мой друг, снимая мафлер, будь аккуратен, потому что в мафлере дерьмо. Но я склонен ему верить. Короче, оно как-то здесь держится легко, просто нужно снять выпускную трубу это выхлопная на вход а вот там вот выход, но это же этот мафлер silent мафлер, то есть э, штука, которая звук убирает но в нее собирается всякое говно слива и наверное тухнет короче главное его здесь не расплескать но снять, я думаю, большой проблемы не составит, потому что штука такая, она держится нормально так это мы снимем, это мы отцепим. Ну все, держитесь. Так, у нижнего может получится и так снять. Да, получится. Может и нет. Короче, это все не важно. Ну, вроде готово. Весь в дерьме. Фля. Ну, как-то же его надо вытащить отсюда, только аккуратно. Ладно, закрываем вот так и попытаемся вынуть его под углом. Да, вышло. Фух. Ну, теперь наружу и разбираем. Черт. <с> Все. Такое говно. Блять. мою мать, она, она блядь, льется со всех дырок, все в говне уже, я больше не могу это держать в себе, больше здоровье, просто эта штука, она настолько, блин, грязная, что мои нервы просто сдали, короче, так теперь хотя бы есть какая-то мотивация, Я этого раньше никогда не делал поэтому вот мы с вами это все разбираем в первый раз я думаю вам также интересно как и мне что там внутри я думаю там просто сажа которую нужно будет взять тряпку и помыть но может быть что-то там и забито серьезнее я не знаю. Не, но ну это не серьезно это просто блин да не, ну это херня, это ни на что не влияет, уж точно, бля. На шару разобрал говняную, блин, кастрюлю. Маффер, нова, нова Короче, сейчас этот мафлер будет установлен, скорее всего, нормально на место. Ну, наверное. Теперь важно не перепутать, какой стороной его ставить. Ну тут написано out, поэтому все понятно. Ну это, соответственно, in. Да, in out. В таком случае, говна в нем нет. Плохо он больше не пахнет. Такс, уже. Бля. Так, непонятно, что здесь делать. Короче, две вот этих вот штуки мы их одеваем просто на трубу. И потом трубы собираем. такс вот все. Эти закрутил. Эти закрутил. Хомуты сейчас не буду заниматься. Надо все проверить. Чтобы все правильно работало. Так, проверяем. Здесь все хомуты на месте. Хомуты на месте. Так, так, так, так. Идем на другую сторону проверять э, помп. Так, это есть, это есть. Так, эта штука натянута. Здесь все стоит, там все стоит. Ну что ж, запускаемся. Так, смотрим, что у нас и чего у нас. Так, ничего отсюда нигде не течет. Выхлоп идет. Идем внутрь и проверяем, ничего ли там не срет, не воняет, не летит ли вода. Тут все окей, тоже работает. Ну пусть пока поработает немножко. Посмотрим. Может сделаем сейчас тест, закроем большой вентиль и посмотрим. Сделаем тест, вот у есть такой один у меня сикок. Все, я его закрыл. Это тот сикок, который делает слив. Сейчас мы посмотрим, получается ли слив все работает либо так либо в дно ну что друзья вот мы и разобрались либо мы плюемся за борт либо под лодку для достижения эффекта и что вы думаете генератор работает нет не работает новый день и сегодня мы будем продолжать заниматься сервисом джен Короче, история какая. Запускаешь, все прекрасно работает, но начинает работать билч pump. И работает очень часто, то есть что-то сливается в поддон, что-то сливается в билч. Короче, вот этот silent muffler, вот эта вот банка, которая вонючая, которую я вчера снимал, из нее во все стороны летит вода. На входе и на выходе. Поэтому я ее сейчас сниму, разберу и буду пытаться опять ее собирать. Но, возможно, нужно будет просто правильно прикрутить экзост в трубу. Ну, вот давайте этим мы будем сейчас с вами заниматься. Короче, летит отсюда точно. Отсюда точно. Вот тут вообще он видно, откуда льется. Надо проверить, вот, чтобы не лилось вот отсюда. То есть это нужно будет сейчас снять, разобрать и еще раз все правильно затянуть. Здесь вроде все нормально изолировано. Ну, короче, на радость всем. Поехали. Зараза. Так, ну и все. Теперь эту штуку мы отсюда аккуратненько достаем. Естественно, разливая все опять на своем пути. Блин. Вот оно. Вот оно. Так, ну что, еще раз. Эту штуку надо будет перекрутить нормально. Наверное, здесь чем-то намазать и одеть. И вот эту также. Так, ну вот я чуть-чуть подоптянул вот эти вот части. Э -э, и сейчас буду его ставить на место. Ну, место вы уже видели, где здесь. Все понятно. Э -э, так, вот сюда, наверное, внутрь я тоже намажу вот такой вот штукой. Это вазелин. Просто для того, чтобы э -э, сам шланг был мягче и его потом получилось нормально обтянуть. Ну, посмотрим, потому что как раз вот из-под шланга все это и вылетало, и вот сейчас надо будет это все именно на, в точке крепления шлангов побеспокоиться о хорошем контакте. Все, это я обтянул. Я обтянул так достаточно сильно. Вот вы видите, как оно тут прямо залезло внутрь э, резинки. Ну посмотрим, посмотрим, как оно будет держаться. Но я постарался сделать сильно. Теперь нужно будет сделать тоже, только с вот этой вот частью. Так, ну что, тут тоже вот видно, я их так плотненько обтянул. Я думаю, что сейчас будет нормально. Так, тут нормально. Две есть, две есть. Ну что, переходим к боевым испытаниям. снаружи. Так, тут вода не брыжит, потому что здесь так все и положено. Ну, так, на всякий случай посмотрел. Оставляем на какое-то время, проверяем, как оно работает. Вот он начал работать и выключился. Идемте смотреть код ошибки. Так, вот оно мигает. Вот считаем. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Значит, код ошибки 58. Открываем мануал и смотрим, что такое 58. Так, код 1, 2, 3. Сервис чек. Идем дальше. Так, вот, 58. High Exhaust Temperature. Exhaust Temperature. Oxygen... А, так, короче. Слишком высокая температура выхлопа. Такое может быть просто еще из-за того, что не налилось много воды в этот, в банку. может быть? Короче, надо читать мануал. Теперь давайте посмотрим причины. Что может быть? Так. Replace, reconnect, а не disconnected. Провода проверить. Так. Проверка течения воды это мы сделали. Мафлер проверили может быть контакты так дисконнект контакты короче э, воду проверили идем проверять контакты вот это контактная группа контакты температуру выхлопа проверяем оффф oh, отломалась Скручиваем датчик, чиним, ставим обратно. Странная гайка на 9. У меня даже ключа на 9 нет. У меня 7, 8. А вот на 9 нету. Ну, это такое дело. Оно там по чуть, -чуть откручивается, но на это сделать аккуратно. Короче, здесь вот эта вот штучка, видно, не очень хорошо держалась. Сейчас я ее обратно присобачу. Так, что я сделал? Вот видите, здесь пайка. Я просто отдел на этот пин, прогрел и залил припоем. И чтобы эта штука держалась крепко, я ее залил эпоксидной смолой. Там высокой температуры нет. Ну, я надеюсь, даже если есть, ничего страшного. Как в этом месте, где керамика будет нормально держаться. А развалится? Так и фиг с ней. Короче, теперь эта штука застывает, буду ставить на место, проверять, надеюсь, там контакт все-таки есть. Вот сюда она будет одета. Короче, так вот сюда вставляется, ну и прикручиваю, соответственно, с той стороны. Вот так, все прикручено. Теперь берем и очень аккуратно, так как мы уже этот прикол знаем, надеваем вот эти два контакта. И накрываем резиночкой. Ну что, запускаем, тестируем опять. А теперь ждем! А теперь собираем все крышечки на место. мы починили еще генератор, потратили целый полный день на поиск проблемы, которая в итоге оказалась очень простой. Вода в генераторе сливается через нижний секок для того, чтобы сделать работу генератора более тихой. Если вы хотите, можно секок открыть и сливать его через обычный экзост. Поэтому те, кто... У кого есть такая лодка или те кто делает ТО генератору он он 6 половиной киловатт знаете что есть такая возможность waterloky сделать работу без шумной на этом друзья я с вами прощаюсь подписывайтесь ставьте лайки и мы с вами будем пытаться и делать всякие крутые штуки которые обычно делают вы высокоспециализированные специалисты. Я шучу. На самом деле каждый может делать это. Просто нужно захотеть и не лениться. До встречи. Пока.